Конечно, намного спокойнее жить, не любя. Но мне кажется, намного счастливее человек, когда внутри себя находит это прекрасное, светлое чувство. И я желаю каждому из вас найти в своем сердце любовь и подарить окружающим вас людям. А если вы нашли это чувство, то верно и преданно пронести его через всю свою удивительную жизнь. Следующие два стихотворения, как «И любящие друг друга, мужчина и женщина, друг без друга не могут». желаю, чтобы любимый вами человек когда-нибудь в жизни сказал вам что-то похожее, пусть не обязательно в стихах. Я хочу посмотреть, как ты играешь, Как молчишь серьезный, что-то пишешь, Как рискуешь, смотришь, меня ругаешь, Как выходишь летом бассейн на крышу, Как лицо от ладонь скрывает, Как ты варишь кофе, читаешь прессу, Как не гонишь с дни до прихода мая, Как глаза как хочешь в окно экспресса, Как неровно шаг разбивает дюны, Как твоя рука Закрывает пальцы На моей руке. Я хочу, чтоб струны, Что сжимаешь ты за Я хочу стоять За твоей спиной. Ускоряю время На твоих часах. Я хочу, чтоб токи, Что пускаю я Разбивали. Я хочу посмотреть, как ты танцуешь Как смеешься дико И смотришь в небо Как молчишь, волнуешься И ревнуешь Как бросаешь птицы в кусочки хлеба Как лицо на солнце В горах сгорает Как читаешь книги И пьешь посуду как спешишь в июнь с наступлением мая, как спугнуть боишься словами чуда, как морские волны ласкают ноги, как рука твоя замедляет время до моих часах. Я хочу, чтобы токи, что пускаешь ты, разбивали темя. Я хочу бежать за тобой в догону. Ты будешь плать. Я хочу наблюдать, как ты ждешь ребенка и встречаешь вдастость в моих объятиях.